Приветствуем всех зрителей канала Хитсад ТВ. Загородный участок для многих – это то место, где можно отдохнуть, наслаждаясь природой, ароматом цветов и пением птиц. Сделать его красивым по силам каждому. Занятие это увлекательное и включает не только посадку растений и деревьев. Сегодня все большее внимание уделяется ландшафтному дизайну и одной из его главных составляющих – садовому декору. Интернет-магазин «Хитсад» предлагает широкий выбор элементов садового декора. Для того, кто экономит свое время, в каталоге создана специальная рубрика, в которую вошли оригинальные предметы для украшения сада, пользующиеся наибольшим спросом у наших покупателей. Ассортимент постоянно обновляется, однако основные позиции занимают кованые мостики, помогают не только преобразить внешний вид участка, но и скрыть неудобные неровности и особенности рельефа. Все модели представляют собой сборную конструкцию арочного типа с коваными узорами. Настил выполнен из сосновых досок. Некоторые мостики дополнены светодиодными фонариками. Уличные очаги в виде изящной чаши на ножках выполнят все функции камина и станут изысканным элементом садового декора. Он не занимает много места, легко переносится и чистится. Дополнив решеткой, его можно использовать в качестве гриля для приготовления мяса. В дополнение к уличному камину можно приобрести также кованую дровницу в том же стиле. Держатели для шланга превратят обычный садовый шланг в оригинальный элемент декора. Конструкция держателя представляет собой вертикальную стойку, которая легко фиксируется в грунте или на вертикальной поверхности. Садовые фигуры – это фигурки животных, птиц и смешных сказочных персонажей. Цветочный кашпо – и декоративные крышки для люков и септиков. Особенно интересны искусственные камни, валуны, выполняющие важные функции – маскировка, коммуникаций, инженерных систем или дефектов садового участка. Кронштейны для кашпо. Не только участок нуждается в украшении, но и фасады загородных домов. С помощью изящных кованых кронштейнов можно закрепить контейнер или ящик для цветов на подоконнике, перилах балкона или беседке. Интересна также настенная модель с фонариком. С ее помощью можно украсить цветами стену дома, террасы или той же беседки. Укрытные колпаки позволяют украсить садовый участок зимой, заменив собой традиционное укрытие для растений, имеющие как правило, неприглядный вид. Яркие колпачки из панбонда в образе смешных зверушек подойдут также для новогоднего декора территории. В магазине Хитсат также можно купить садовые арки – кованые мангалы и необычные предметы для украшения сада, такие как декоративные тележки или ящики для хранения. Совершайте полезные и выгодные покупки вместе с хит -сад.